Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это 4 бесплатные игры. Первая игра... Тененберг. Это дополнение Вердан, Вестерн Фронт. Очень неплохая игра, но когда идет замес именно 64 на 64, тогда вообще такое мясо происходит. А когда я зашел, вот поиграл каждый сам за себя, там у нас было 8 человек, мы друг друга ходили искали, и какой-то самый умный там засел в листве и всех убивал, было очень весело. Очень веселая игра. Потом зашел, получается, там два режима, я видел, который каждый сам за себя, и вот 64 нашел. 64. Но ну, у нас там было 16 человек, и тоже такое. Все позаседали, где-то по углам и сидели друг друга ждали. Так, следующая игра Мазит Титану. Получается, вы приходите в город, заходите в лавку, покупаете, видимо, ее. вам заходит кузнец и начинает с вами диалог. Типа, вот, держи меч, продай его. Там выручка, там траливали. Потом приходит качиха, наверное, та ткачиха, которая предлагает свои услуги. Понимаете, да? Ткачиного дела. Ткачиного, да. Ткачихиного дела. Всякие шубы. И оказывается, эта игра есть на телефон. Ну, то есть это, наверное, с телефона интегрировано на ПК. Как-то бывает наоборот, но это с телефона интегрировано на ПК. Потому что я не знаю, кто будет на ПК в такое играть. Вы, получается, наняли лавку и вы продавец. Вы покупаете разного типа стенды для оружия. Создаете это оружие. Нанимаете людей, которые добывают вам ресурсы. Ну конечно как же без доната для ускорения и все такого. Ну обычная, типичная мобильная игра. Ссылки будут в описании под видео на мобильную версию и на ПК версию. Так дальше. Сфера древнего разлома. Это типичная дота от третьего лица. Ну, мне так кажется. То, что я в доту не играл, но лет 10 назад, когда вот дота там рулила, всем нравилось. Кент мой играл, я смотрел, как он играл. Ну, примерно то же самое. Вот идут волны мобов, какие-то кристаллы, пушки надо убивать и идти до базы. С двух сторон базы, получаются Разные герои со своими скиллами, там как... Удары отталкивающие там телепортации, через полкарты с лазаря стреляющие там. Ну, такое. Плюс итымы, которые ты покупаешь, совмещаешь, и делаешь еще круче итемы. Но любителям доты должна понравиться. По В описании под видео ссылочка на игры. Итак, и заключительная игра Сукуп про пролог. Игра про демона. Девушку. Сисямбами. Сразу берите детей от экранов, потому что игра 18+. Там полная расчлененка. Действия происходят в аду. Если бы ад был, он бы выглядел именно так. Девушка со сверхспособностями. Там с ноги она просто все отталкивает. Какие-то там аборигены на нее нападают постоянно. Я так поиграл минут 20. Скажу, приятно играется игра. Очень достаточно, хоть она и выглядит все ужасно. Такое на любителя, надо пробовать. Если вам понравилась подборочка игр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Роза.